Так, всем привет, друзья! Короче, я сходила сейчас в, магаз, в магазин и взяла в магазине много всего. Ну, проведу обзор маленький для вас. Что ж мы такое опять кушаем? Вечно кушать нам надо. Ко мне вот, знаете, я вот... Э, сейчас, секунду. Мне кажется, э, мне напоминает вот... Мои влоги, да, вот ну, сериал Воронина, которые вечно кушают, вечно готовит. Я как-то еще Андрею говорила. У меня вот, я говорю, Воронина только кушает, говорю, там. И теперь у меня самой сериал Воронина вышел. Так что, так, что я взяла? взяла щипцы парочкой. Амина вчера. Но она так не стучит. Амина со вчерашнего дня этими чипсами меня уже о, прям заманала, если честно. Все, чипсы хочу. Чипсы. Утром проснулась, чипсы хочу. В садик идет, чипсы хочу. Я говорю, придешь, я тебе возьму целый мешок чипсов. Хлеб не возьму, чипсы возьму. Вот. Так, ну давайте, будем смотреть дальше. Так, рис взяла. Сейчас собираюсь на вечер варить кашу. Батон взяла. черный хлеб взяла. Белый хлеб взяла. Масло сливочное. И два молока. Ай, господи. Ну, хлеб у нас иходит. Хлеб мы видим. Затем взяла яблоки и грушовку. У меня дети очень видят яблоки. Печенье такое, но оно недорогое и вкусное, как домашний печень давно никто не ест. Я поем с Так. А Каши я взяла сарделки. Они такие недорогие. Только сегодня привезли, говорит Рудина. И мне показала она хлебец. А он говорит вкуснее, чем тот, который был. Я говорю, давай тогда мне. Что ты говорит Ты не Вот. Пришла я к ней. ну. Продавщица нашей Тюрини, я ее Тюрин называю. И это, она говорит, ты что так картошку крупно режешь, чистишь? Я говорю, у меня козы сидят. Она прям-прям линейный человек. Я люблю таких людей, которые в лицо скажут. Я тоже могу в лицо ответить. Посмеемся за то, не за спиной там что-нибудь там скажут за спиной. Ты весь ходишь, думаешь, зачем кто мог сказать. А это в лицо мы друг другу скажем все что волнует, а потом улыбнемся друг другу и все нормуль. Помните, я сказала, готовьте бисеры и нитки, да? В итоге я сама обломилась с этим бисерами и нитками, так как я вчера перед садиком помню, положила наверх, нету там. Или нитки упали, или что, я не понимаю, или кот утащил. Ну, короче, искала, искала, сегодня не нашла. В итоге я начала делать.. Вот, браслеты. Браслет сделала сегодня для себя. Из розового кварца. Сделала разделители. Затем натуральный белый жемчуг. Вот. Короче, он такой у меня получился. Мне он так нравится. Красивый такой. С листочком сбоку. Диме сделала из натурального камня, черного. Браслетик. Давид у меня спрашивает Я говорю, ладно, я тебя со змейкой сделаю Вот сейчас кушать приготовлю И буду делать А давайте я вам покажу, что я делала Хотела вот вам мастер-класс показать и Если найду нитки, то я покажу вам мастер-класс А если не найду, то извините, пожалуйста Значит, надо будет ждать, когда эти нитки придут у меня Так, а у меня здесь свет включен Мне кажется, как будто выключен Так, вот у меня красные нитки здесь темно лампочка очень плохая так что у меня здесь у меня даже подготовлено, вон бисер мой подготовлен радужный такой красавец, и не могу на месте сидеть еще еще и в итоге ничего не нахожу не могу как будто кто-то спрятал от меня Ладно, я вам покажу что хотела показать мои инструменты да. еще у меня короче вот пошлите за стол я вам покажу о Ладно. так Секунду. сейчас настрою камеру Димка у меня с бассетом бегает тоже дома это такие чехолечки для ручки все набирала на нитку, все провязывала здесь по три цвета. У меня выходит здесь. Только золотой и прозрачный у меня вышел два цвета, потому что лишний здесь не надо. Здесь слишком ярко будет. Ну вот, в принципе, такие матовые получились. Вот это розовый, грязно-розовый, или как сказать, по-другому. А, грязно-розовый цвет или а, цвет пудры светло пудры вот и ну, так прикольно смотрится мне нравится так это а, фиолетовый такой ну прозрачный я везде прозрачность вязала это красный розовый мне очень нравится это другой узор конечно здесь надо все подсчитывать чтобы не сбиться, если ты собьешься, то узор может сбиться сам. И придется или убирать до того узора, который сойдется на нем. И придется, то есть как убирать? Обламывать эти бисеринки и выкидывать. Вот. А веревку урвать это тоже не выход. А это мне нравится очень. Это первая моя работа. Мне кажется, снежное такое. А, снежная, интересная работа. Мне нравится. Ну, вот это последняя у меня работа. Я вот хотела радугу связать. Радужный цвет. от а цвета радуги. В итоге, ну что. Э, короче, я сегодня решила сделать э, браслетики такие. Но на завтра, если нитки не найду, я, наверное, начну брошь-брошь э, вышивать. Потому что у меня, по идее, есть одна идея по идее есть одна идея. То есть, э, хочу вышить зеленое яблоко. У меня уже все к этому есть. Бисер, камушки, э, стразики, э, булавочки. Ну, короче, все-все. Только шеи. А я так просто сидеть не могу. А, давайте я вам покажу. Вы знаете, друзья, что я не могу сидеть. Покажу. Вот обычная ручка. Этот этот, как его, чехольчик, он многоразовый. Вот когда, допустим, ну, с ним удобно писать. Мне нравится. Особенно детский сад вот отдать воспитателям, чтобы вот когда на улице расписываешься, чтобы ручка не мерзла, она прям классно, идеально подходит к этому. Я думаю, наверное, эти ручки я... На продажу не буду выставлять. Скорее всего я подарю, отнесу в садик и там видно будет кому еще. Так что как-то так вот, друзья. А в садик я хочу отнести, потому что чтобы, потому что в садик не пускают, а приходится в коридоре расписываться, ну чтобы ручка не замерзала. Так что вот так вот. Чё? А покажи, покажи браслетик-то. Я Снял сразу. На руке покажи. Короче, вот он такой интересный у него браслет. Серебряная. С напылением темным. И черные камни натуральные. Потом разделители. Мам говорит, ты что, говорит, цветочки сюда засунула? Я говорю, Не цветочки, это разделители. Цветочки. Вот. А стильно смотрится, мне вообще нравится. Все Ты классно. с камерой разговариваешь? С камерой? Я с людьми разговариваю. У меня люди там будут, на том проводе меня видеть будут. Так что это женский, это мужской. А, у, у номер какой? А? номер какой? Зачем? На, иди, С камерой разговаривай. С камерой. Я с подписчиками и со своими говорю. Говорю. Не... Ну, кашу надо говорить, а? Ничего. Садик пойдешь? Нет. Подходу Я на тренировку пойду. Какая у тебя тренировка? Снайпер. У тебя как садик надо идти, снайпер. У тебя что, каждый да. день снайпер? У меня снайпер. Ой, вкусно, да? Ой, вкусно. Обычно такие же. Даринки отнесе. Можно две, да? Ну, это виду. Ладно, друзья, пойду говорить а -а -а -а. кашу.